В следующих трех видео мы поговорим о том, как построить систему. Итак, первым делом нужно определить цель системы. Для того чтобы понять, насколько большой будет система, нужно определить цель, она будет малой или большой. Для большой цели подойдет система из большого количества человек. Для малой все наоборот.